Mm -hmm. Задержан за поджог призывного пункта и военкомата, два разных здания. Mm -hmm. Восхищен работой оперативных сотрудников. Mm -hmm. А причины, mm -hmm. мотивы какие? Mm -hmm. мотивы. мотивы поджога зачем? Хотел узнать, на что я способен? Способен ли я такое сделать? Угу. Понятно.